Ветер как безумный, но баху, снуть сбивая, беснует, кажись. Двери я творяюсь размаху В эту новую вольную жизнь. И теперь уже ни капли не больно От текущих рекой женских слез. Я сказал себе, как-то довольно, и любви, не сбыточных грез. Без других страдают ночами, Искал себе и другие за моими трудами. разрушил песчаные замки, Что вчера мастерил до утра, И теперь сладкий голос кальянки Мне ночами у костра. Я любви не желал, это браки, Я и был одержим и взбешен. А теперь мне драки до да драки Снится снова, что я воскрешу. Нет любви, нет грехов, нет прощаний, Нет нелепых попыток свернуть, я теперь